Протокол Бакаребани дает возможность криптофирмерам использовать свои склонности к поиску урожая для оптимизации технологии компании индустрии урожая на Binance Smart Chain. Компания дает методы для удовлетворения нескольких потребностей криптофирмеров, от искателей самой высокой доходности до оптимизации вознаграждения за риск для умных инвесторов. Более подробно можно ознакомиться непосредственно в легкой бумаге Lightpaper который предоставляет нам данная компания в данной компании нет частной продажи и предпродажи только краудфаундинг продажи идут и в прямом эфире и за 1 BNB можно приобрести 3000 токенов бакери бани плюс 50 процентов уже сейчас можно присоединиться к краудфандингу. также компания предоставила нам просмотр адрес смарт-контракта чтобы мы не перепутали Перепутали с, со камерами или другими кем-то то не потеряли свои средства. Общая поставка составляет 16 миллионов рублей в Они распределяются автоматически. На сайте мы можем найти все необходимые нам ссылки, такие как дорожная карта, айпэпер, команда, воздушный, воздушный десант, аэродроп, который проводится сейчас, и контакты для связи. Давайте перейдем на дорожную карту и более подробно познакомимся о будущих планах данной компании. Как мы видим, на март и май 2021 года у компании было запланировано развитие самой пекарни Buckery Development и юридическая установка Buckery Bunny. На 5 июля данная компания планирует запустить токены, чтобы не котировались и блокироваться ликвидность на Buckery Swap и Pancake Swap. Ну и запуск самих пулов Бакребания Пулс. На сентябрь 2021 года планируется маркетинг и партнерство, запуск единого хранилища активов, запуск CrossChain Farming, версия 1.0. А на второй квартал 2022 года уже сам запуск инвестиционной панели мониторинга. Также на февраль 2021 года. Будет сформирована команда, идея и исследования, а вот на и июнь 2021 года развернутый адрес смарт-контракта Бакарибани, запуск самого веб-сайта, общинное строительство, аэродроп и баунти, краудфандинг и начался мгновенная раздача токенов всем инвесторам-покупателям, что в принципе все сходится с текущими действиями. На декабрь 2021 года планируется запуск арбитража между полами Binance Smart Chain и Эфира. А на третий квартал 2022 года мобильное приложение, совместимое как и с Android, так и с iOS. Ну а это мой обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.